Значит, вот так вот выглядит этот специальный значит, крепеж, который увеличивает расстояние между краями шапки и облегчает нагрузку на значит, голову, на лобную часть. Вот здесь, где знак у нас подбородок, вот, вот это затылок, где липы, а сверху у нас идет специальное крепление металлическое, которая держит шапку на карабинах и к нему уже значит, прицеплена резина, которая дает очень мягкое натяжение и безопасно. Вот так это выглядит. Можно использовать где-то в любом месте на ветке, на турнике, на детском городке, на крючок любой к стенам привить или лежа заниматься, то есть какому-то зацепить там ножки шкафы там для батареи и на спине и на животе выполнять ряд упражнений.